Шетки, такие ну, учились лежа Ну, 8 лет я проучилась лежа и в процессе учебы у нас были процедуры на которые мы вот в параллель ходили был режим то есть 8 лет такого режимного житья но запрещено же было все вплоть до велосипеда лыж всего а с учетом что я была активным ребенком мне везде надо было я как-то ну я переживала по этому поводу и Вот уже где-то лет в 1 11... Когда все стало понятно и видно, когда э, лето, жара, у тебя корсеты, тебе приходится ходить в куртки, ну потому что ты стесняешься, ты понимаешь, что что-то не так. рождения второго ребенка мне вообще в принципе не разрешали рожать а я стала понимать что ну что-то что-то не так уже совсем все плохо но он не разговаривал на эту тему ни с мужем ни с кем муж сам уже видя как бы, потому что было тяжело и ходить и уже тело складывалось потому что позвоночник там есть, вот и он предложил съездить в Москву на консультации мы поехали в Москву ну там вынесли такой вердикт, что либо операция, ну, либо года через два-три ты не сможешь ходить. У <музыка> меня в инстаграме написано «женщина-киборг» в какой-то степени, потому что ну, во мне много титана. Вот. Эта конструкция она держит позвоночник, чтобы он не складывался дальше. Ну, был плюс, я 10 сантиметров в росте прибавила. У меня была цель привести сюда специалистов, я это сделала. То есть, спасибо врачам, которые со мной сотрудничают. Они сюда приезжали, бесплатно принимали людей, детей, устраивали мы семинары для специалистов. Они сделали очень классный фото-проект в городе, показали инвалидность э, не с позиции жертвенности, наверное, а с позиции, что мы можем быть красивыми. У меня нет туризма, я сама там, все, все, что в голову взбредет. Вот. Мне хотелось, чтобы это было по-настоящему. То есть почему я не стала идти по шаблону, я в принципе шаблон по жизни. Семья это что-то целое, это как некая команда, то есть всегда поддерживать, помогать друг другу в любых начинаниях и всего лишь больше ничего не надо. Хорошая, добрая. <смех> мама довольно часто может задержаться на работе или быть где-то занята, поэтому вполне спокойно мы можем убраться и что-то приготовить. Для меня жизнь — это движение. Вот это самое первое правило. Мне даже мама тут высказала, говорит... Ты знаешь, говорит, мне кажется, говорит, если ты когда-нибудь, не дай бог, сидишь в инвалидную коляску, говорит, мы тебя не догоним. Самое важное, я всегда об этом говорю и в себе пыталась, и пытаюсь, и сохраняю, это человечность.